Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу с вами поделиться своим любимым рецептом блинчиков тонких, нежирных. Для этого мне понадобится 100 грамм муки, щепотка соли, 2 чайные ложечки сахара, 350 миллилитров молока и 2 яйца. Молоко я буду вводить частями тесто получается очень жидкое если вам неудобно работать с таким жидким тестом не вводите 350 миллилитров попробуйте сначала 300 если вам понравится работать с таким тестом то можно остановиться на 300 миллилитров если хотите более жидкое то введете потом еще 50 миллилитров ввожу яйца в тесто все тщательно перемешиваю и ввожу оставшееся молоко одну столовую ложечку растительного масла без запаха все хорошо перемешиваю Когда перемешаю, оставлю на 10 минут тесто, чтобы оно постояло. Вот, посмотрите, оно такое жидкое получилось. Но мне удобно с таким тестом работать. Вы можете регулировать количество молока. И тесто будет более густым. Сковорода у меня тифаль, диаметр 22 сантиметра. Перед обжариванием блинов я ее однократно смазываю растительным маслом, просто салфеточкой протираю и обжариваю блины. У меня блинчики не очень румяные, это на любителя, вы можете сами регулировать процесс обжаривания до той степени, до которой вам хочется. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!